Мистическая драма 2013 года по произведению Стивена Кинга «Кэрри». Несмотря на то, что роман был издан в далеком 1974-м, а экранизация четвертая по счету, история, рассказанная в нем, вне времени. Кэрри – нежеланный ребенок фанатично-религиозной матери. В школе она постоянно подвергается нападкам сверстников, страдает от одиночества и жестокости. Череда драматических событий дает толчок развитию у девушки паранормальных способностей. Возможно, Кэри была бы готова открыться этому неприветливому миру, если бы представился шанс. Но, увы, каждый миг унижения вносит свою лепту, образовывая ту рябь на поверхности воды, которая неизбежно предвещает шторм. Идя к дну, она заберет с собой всех обидчиков. Фильм сильно эмоционально поданный на современный манер и поднимающий одну из важнейших проблем современного общества. Поклонникам жанра рекомендую.